Товарищи, всем привет! С вами снова Макс Репьев. Для начала, как обычно, хочу пожелать мира во всем мире и то, что сейчас происходит как можно быстрее закончилось. Но повторю, что на этом жизнь не заканчивается. Экономическая ситуация требует нам решения каких-то проблем, которые все появляется, появляется, появляется. И на сегодняшний день мы бы хотели вам показать действительно большое коммерческое помещение, которое находится в самом центре Сочи, которое может решить ваш финансовый вопрос, если вы обладаете ну, достаточно хорошей на сегодняшний день суммой. И опять же хочу сказать, что на сегодняшний день это коммерческое помещение точнее целое здание продается отдельным лотом по цене мы поговорим попозже и потом для начала мы с вами затронем именно локацию что мы находимся в сквере Дружбы И Здесь у нас расположился Хаят Одна из самых дорогих недвижимостей в Сочи То есть нам апартаменты стоят действительно Хороших денег Вот там чуть-чуть вот у нас просматривается морской порт города Сочи Это Международный Олимпийский университет Меркюр, Пулман Бревис апартмент Это все находится здесь По этой части у нас расположился морской дворец Нагорный один тоже хороший элитный комплекс И здесь у нас Отдельно стоящее здание Коммерческого назначения на пяти с половиной сотках земли, которые находятся в собственности. Сюда никто не придет и не скажет вам, что нужно что-то сносить. Да, и 737 квадратных метров. Это площадь, которая заявлена в документах. И терраса, на которой мы находимся, еще 250 квадратных метров. То есть, по факту, у нас получается 980 квадратных метров, которые можно эксплуатировать и как-то использовать. И очень круто, что мы находимся с вами реально в парковой зоне. Это сквер имени Дружбы. То есть, он весь окультуренный, засаженный, там пальмы и так далее. Это у нас курортный проспект. Здесь огромное количество остановок. Сейчас вот подойду, вам покажу. И уже после этого пойдем рассматривать всю эту коммерцию. Как вы понимаете, и туристический, и обычный трафик здесь вам обеспечен. Зимой и летом проблем нет никаких. Еще один большой плюс, что это ровное место. И сюда можно добраться с коляской, людям с ограниченными возможностями. Плюс здесь огромное количество остановок. И можно не использовать машину, если, например, вы приобретете это помещение. и Будете использовать его как ресторан, как это изначально было и задумано. Кстати, отсюда очень хорошо можно заметить вот этот кусок земли. То есть это все в собственности. И здесь вы можете сделать какую-то летнюю террасу. И использовать это там под разные назначения. Сразу, наверное, вам хочу сказать, что это, по сути, бывший ресторан, который на сегодняшний день не действует, и эти помещения можно сделать как апартаментный комплекс, можно это сделать как офисные какие-то помещения, можно это сделать, также использовать как ресторан, либо разделить там по этажам, но вы не можете купить отдельный этаж, например, или еще что-нибудь, вы не можете купить половину знания, можете купить его целиком. Цена будет действительно хорошая, она опять же, повторюсь, по вчерашней цене, потому что рынок сейчас будет отрастать, так как вы знаете, доллар вырос, все в принципе сейчас подорожает. Здесь вы пока еще можете пристроить деньги, потому что в доллары уже не вариант, потому что он быстро отрос. Недвижимость пока еще чухается и будет растать в дальнейшем. Даже тачки уже во вчера мне скидывали скрины. Просто там в космос куда-то улетели. Давайте, наверное, начнем именно с верхнего этажа, с эксплуатируемой кровли. То есть, как вы понимаете, здесь можно расположить столы, можно расположить шезлонги, можно, в принципе, даже посмотреть по конструктиву и расположить здесь какой-то каркасный бассейн, да. Плюс можно сделать лестницу вот туда, и там еще сделать один уровень каких-то столов, может быть, зоны лаунжа, релакса и так далее. Ну, а теперь мы с вами заходим уже в само здание, потому что мы... Посмотрели, как это все выглядит. Здесь у нас лестничный марш. И, кстати, здесь два. И здесь же еще и есть лифты. Ребята изначально здесь сделали кальянную зону. И здесь, в принципе, стоят такая барная стойка. То есть здесь открывается рольставни. И можно, грубо говоря, сюда заходить, если вдруг дождь пошел. Есть мешки, которые используются там. И так далее. То есть здесь вот такое назначение. И с этой стороны у нас есть лестница. И также в самом здании еще есть два лифта. Но они едут до этажа ниже. Сейчас я вам их тоже покажу. Каждый этаж у нас занимает по 250 квадратных метров. То есть 250 метров это, 250 метров тот. И еще есть кухня. По сути, все, что вы сейчас увидите, все продается исключительно с оборудованием. Большой вот такой банкетный зал. Все, что вы видите, столы, техника, все продается вместе. Телевизоры, есть кондиционеры. То есть я... Сейчас не буду вдаваться, наверное, в подробности именно как это все изначально было распланировано. Мы с вами поговорим именно про конструктив, что здесь имеется и что здесь можно как-то спроектировать. По факту мы имеем с вами большую свободную зону, которую можно оставить, конечно же, рестораном и как-то его использовать. А можно просто разделить это все по световым точкам. Например, сделать одно помещение здесь, одно помещение здесь, одно помещение здесь, здесь, здесь, здесь. И там еще вот с обратной стороны лифты которые я вам сейчас тоже покажу. Во-первых, это э, тоже лифт для еды, ну, чтобы туда-сюда ездить. И два вот таких вот лифта, больших, грузовых, но мы не сможем с вами по ним спуститься, потому что они пока отключены, но ну, значит, что они есть. То есть, грубо говоря, вы поднялись оттуда, ну, на второй этаж, конечно, можно и пешком дойти. И здесь, например, вы можете разделить это на апартаменты или на офисы. Каждое помещение у вас примерно получится по 40 квадратных метров. Конкретно именно в этой части их получается, ну, раз, два, три, и там еще четвертое. То есть, как минимум, четыре апартамента, пожалуйста, здесь есть. А сколько квадрат стоит? Сейчас стоит 370 за квадратный метр. Если мы берем вообще средний ценник по району, это где-то миллион. На коммерцию? На коммерцию, да. Вот в этой локации коммерция стоит миллион рублей. Здесь, если мы берем все а по-другому невозможно. 370 за квадратный метр. Да, это хорошая цена. Мы с вами чуть позже потом поговорим именно о конечной стоимости, сколько все стоит воедино. Здесь у нас место для управляющего, то есть это также все остается. Здесь расположились санузлы, и здесь расположилась еще один санузл. То есть у нас получается 4 санузла. Ну, так как, естественно, здесь был банкетный зал, здесь был ресторан, то поэтому, конечно, это нужно. На самом деле, мне кажется, что эта история не по разделению на апартаменты. Мне кажется, что эта история именно по разделению на офисы. Потому что раздел, ну, в нынешнее время его, конечно, можно сделать, но это долго. А вы можете это просто купить, разделить тут перегородочками и сдавать Потому что место центральное, агентство недвижимости очень любят всю эту историю Просто какие-то магазинчики и, в принципе, кафешку можно какую-то одну разместить Но, ну, грубо говоря, выделить ей не целый этаж, а половинку этажа ей вот так вот за глаза хватит Почем на сегодняшний день вообще в центре сдается все? Именно в этой локации ценник за квадратный метр достигает 5000 рублей то есть здесь мы имеем реально сдаваемую площадь примерно в районе 750 квадратных метров. А сколько это? Ну, минус коридоры. Давай возьмем просто там 600, да, для пущего такого а, понимания. 600 умножаем на 5, это грубо говоря 3 миллиона в месяц вы сможете получить, если вы ну, реализуете всю эту площадь в аренду. Не рестораном, например, а как вы знаете, чем меньше площадь вы делаете, тем дороже она сама по себе сдается и тем больше спроса у вас на эту площадь возникает. Так, ладно, пойдемте еще на один этаж, этаж ниже, посмотрим, что есть там. Лестница, кстати, дублирующаяся, то есть есть здесь лестница, есть еще с другой стороны И здесь у нас еще один такой же этаж основного, так скажем, ресторана Центральный вход, но мы через него зайти не можем И вот оттуда я вам показывал летнюю террасу, то есть там это все располагается Барная стойка и здесь есть санузел, есть санузел для инвалидов вот такого, он с большой дверью, то есть все обеспечено. И есть санузел обычный. Здесь гардеробная. Гардеробная, да, вот она располагается тут. Барная стойка, я вам уже говорил, основной банкетный зал, то есть здесь вот у нас 250 квадратных здесь метров. Вип-зал. И вип-зал с телевизором примерно из 2010-х. Ну как бы на самом деле мы сейчас с вами не говорим тут ни в коем случае про ремонт, про мебель там и еще так далее. То есть это вам все идет в догруз. Как вы хотите ее использовать, это уже будет ваше дело, но рекомендуем присмотреться. На самом деле здесь можно, это так-то все стоит совсем недешево и на авито это все можно сегодня распродать. Вот например ледогенератор, штука очень полезная и много кому она в нынешнее время нужна, ну кассовая аппаратура. Но на самом деле много здесь что есть, что можно просто продать отдельно. Мебель, стаканы там, и так далее. То есть как-то чуть-чуть подреализовать этот свой бюджет вложения. Мы сейчас еще с вами спустимся вниз. Посмотрите, там очень много кухонного оборудования. Здесь у нас также два лифта, еще Они раз показываю. И какая-то еще вот зона хранения под пиво. Здесь вот еще, видимо, охрана сидела. Так, здесь колонки стоят. И мы снова выходим с вами просто в такой большой open space, Которые можно, конечно, использовать как ресторан, но место действительно очень хорошее. Нужно просто подойти с концепцией и можно сделать здесь лучший ресторан в городе. Спору нет, главное, чтобы вы просто знали толк именно в этом деле, могли это реализовать. И здесь реально можно сделать наикрутейший ресторан. Причем реально можно решить вопрос с подъездом и с парковкой вот здесь. Пока еще парковки нет, но я думаю, что это реализуемо, так как это собственный участок. То есть он большой. Вот это все, это как бы все в собственности. В принципе, я вижу, вон там есть подъезд. Нужно просто объехать вон то здание. Вот так, чик, И сюда вы можете подъехать, здесь реализовать парковку. Я думаю, что это, в принципе, можно согласовать. Я думаю, что с этим этажом, в принципе, все понятно. Пойдемте теперь спустимся вниз. И посмотрим, как у нас выглядит кухня. И дальше уже разберемся по ее наполнению. Ах, да, сразу хочется отметить один момент, что ребята действительно очень постарались и заложили здесь огромные вентиляционные короба. И задача была именно ресторана в том, чтобы сосед курил, а ты ничего не чувствовал. Поэтому вы можете во многих местах увидеть вот такие вот штуки. И они действительно справляются со своей работой. Здесь 250 также квадратных метров, но по сути нет окон. Есть пожарный выход и основной выход, где мы с вами были, находится там. Здесь я, честно говоря, даже не знаю, как это все правильно называется, поэтому не будем углубляться в подробности. Очень много кухонного оборудования. Вот мангал знаю и там вот еще какие-то штуковины, которые я вообще первый раз в жизни вижу, потому что кухней мы никогда не занимались. Если вы занимаетесь ресторанным делом, я думаю, что вам знакомы вот эти вот все приборы. Можете написать в комментариях, как это все называется и хорошее лето, но... Судя по внешнему виду, вроде бы выглядит это все неплохо. Открывать я ничего не буду, потому что нахрен надо, потом еще что-нибудь припишу, скажут, сломал там или еще что-то сделал. Здесь, безусловно, нужно провести клининг. Но я думаю, что это все в рабочем состоянии и если вы действительно хотите сделать ресторан, то вот это всего можно использовать. И здесь, наверное, сидел технолог. Вот окно. Но вентиляшка, конечно, просто гигантских размеров. Дальше еще вот у нас есть такой закуточек, ты знаешь как это все называется? Я вообще понятия не уверен. Ну, ну, наверное. Здесь, здесь... наверное, варили сум. Или ну, что-то, короче, что там Можете написать в комментариях, что это такое. К сожалению, мы дилетанты в этом деле даже не будем выделываться, что что-то тут разбираемся в этой истории. Но очень много различных штуковин, которые прикольно выглядят. Но непонятно, что они Туалет, душевая, делают. раздевалка, мужская. Пойдемте, наверное, поднимемся теперь на этаж с банкетом. Ну, точнее, на первый этаж. И там просто поговорим по цене, сколько на сегодняшний день это все стоит. Значит, у нас общая площадь, еще раз, 737 квадратных метров. Это то, что можно вот это использовать. И плюс еще верхний этаж, именно самой... Эксплуатируемая крови. Мы считаем цену под документом. Мы не берем в счет в эксплуатируемую крышу. Это получается 370 тысяч за квадратный метр. Итого 280 миллионов рублей. Это за пять с половиной соток земли собственности и за все это здание. Да, если, кстати, пересчитать именно стоимость вместе с эксплуатируемой кровлей, то 280 миллионов мы с вами должны разделить на 980 квадратных метров, у нас получается 285 тысяч за квадрат. И как я вам показывал изначально, что в принципе это можно сделать каким-то наполнением, может быть поставить там террасы, лежаки или еще что-нибудь, бартом сделать. Проблемы нет никаких. Так что такие вот были моменты. Все указано внизу. Господа, звоните. Удачи и пока.